Итак, привет! Это видео а, о том, каким образом а, можно понять, какую рекламу запускать, каким образом посмотреть, а, какую рекламу используют конкуренты, какие подходы из их рекламы наиболее эффективны, в каких рекламных каналах они вообще присутствуют и какие предложения вашим потенциальным клиентам делают. Также можно посмотреть, сколько они тратят на рекламу и а, где у них есть недоработки. В этом видео, которое вы будете смотреть дальше, я провожу аналитику перед запуском рекламных кампаний. И после этого будем делать выбор в пользу одной из рекламных систем для заказчика на примеры ниши бурения скважин». Мы рассмотрим последовательно присутствие конкурентов в контекстной рекламе, в таргетированной рекламе. Вконтакте, в Инстаграме, в Майтаргете и посмотрим, где они есть, где их присутствие эффективно и где у них есть недоработки. Также оценим, сделаем экспресс-анализ тех посадочных страниц, которые сейчас в рекламе крутятся у конкурентов. И анализируя все это с учетом опыта да, работы с рекламной мы будем делать выбор в пользу той или иной рекламной системы для запуска. На этом все. Приятного просмотра. Переходим к основному видео. Итак, задача этого видео провести первичную аналитику рекламных систем на нишу бурения скважин. Задача понять а вообще, где есть конкуренция, или нет совсем. И в какие каналы трафика идти можно в первую очередь. Начнем с Яндекс.Директа. Так у нас есть четко обозначенная гео. А мы по основному ключу кубу рения скважин. Идем туда и смотрим, что у нас в среднем месяце есть какие-то показатели. То есть мы можем рассчитывать на вот этот ключ, бурение скоро на воду цена, 153 горячих целевых э, обращения в среднем в месяц на данный момент. Давайте посмотрим по истории запросов. Не очень получается разгадывать капчу. Итак, мы видим, что сейчас идет падение спроса. И дальше с весны будет начинаться рост. Итак, мы первоначально выяснили, что сейчас не сезон. Сейчас у нас ноябрь месяц. И... Логично, что количество обращений будет снижаться, потому что это самый низкий показатель за всю историю взаимодействия в течение года. Итак, давайте соберем первичные ключи, чтобы потом провести аналитику по стоимости, чтобы понять, можем ли мы занять доминирующее положение на рынке в Московской области в указанных регионах я использую ä, приложение Яндекс word ассистент. Любезно разработанным, разработанное ä, ребятами из семантики. Это вот, в принципе, горячие запросы под ключ. На с этим все хорошо, и я думаю, на этот канал трафика первоначально будем использовать. эти все запросы они кстати очень хорошо подойдут под россия с указанием районов это тоже очень горячие ключи и в принципе их достаточное количество В принципе, достаточно. Сейчас скопируем и пойдем в инструмент Яндекса прогноз бюджета. Посмотрим, что по стоимости клика у нас есть. То есть первое, что надо посмотреть, это какой прогноз стоимости. И исходя из средней конверсии сайта, можно сделать предположение по стоимости конверсии. Плюс минус. Выбираем нужное гео, подставляем нужные ключи. У нас сейчас выйдет. Показатели по прогнозам. Итак, отсортируем по количеству обращений. Видим, что конкуренция это не такая уж и большая. На это ставки на поиски и ставки на поиски в Московской области в районе 100 рублей. Это очень хорошие ставки. Теперь, что мы сделаем в первую очередь, это откроем потенциальных конкурентов и перейдем на их сайты, кто по этим запросам у нас рекламируется. Видите, вот это вот курсивом, это значит, что в объявлении используется подстановка шаблонов. Что может говорить об большом уровне выше среднего по подготовке рекламных кампаний. Если у них есть UTM-метка, то вообще шикарно. Сейчас пройдемся по сайтам потенциальных конкурентов. Посмотрим, насколько они прокачаны, насколько они подготовлены. Есть только те, кто в Подольске рекламируется. Итак... Идем смотреть. Смотрим, насколько активны эти ребята в соцсетях. Вот аналитика конкурентов — это дело не торопливое, не быстрое, но дает очень много информации, которую можно использовать. В социальных сетях никак. Переходим к следующему сайту. Вот это очень хороший сайт, ориентированный по целевой аудитории. В принципе, большинство сайтов устаревшие, но есть и лидеры рынка. На большинстве сайтов стоят онлайн-консультанты. то можно характеризовать как привет из двухтысячных а можно характеризовать что большинство людей а, вступает в переписку но это еще нам предстоит узнать так пока не вижу как закрыть это окошко и видимо в настройках оно не закрывается Что большой минус этому сайту? Так, стоит обратный звонок, консультант, но сайт старого образца много отзывов. Это хорошо. Сайт адаптирован под SEO. То есть странички под каждое дело обозначены. и они также в директе. Это, видимо, видео, сразу и не скажешь. В принципе, нормальный сайт, старенький, но, скорее всего, с него конверсия идет хорошая, потому что все проработано по целевую аудиторию. Так, этот сайт, видимо, сделан на FlexBee. судя по видам шаблона, ну, в принципе, неплохой такой. У всех конкурентов, у большинства конкурентов у процентов 40. плохие страницы заточены именно по целевую аудиторию. И в... Объявлениях, в принципе, мы видим большое количество. Ну, вот это не в тему, конечно. Большое количество разнообразных подходов. Даже супер скидки есть с маленькой буквы. Есть люди, которые вообще рекламируются по России. Ну, в принципе, с этим более-менее понятно. Мы пробежались по сайтам конкурентов, которые есть в Директе. У нас также есть э, сервис мониторинга таргетированной рекламы. И если мы глянем э, рекламу таргет Instagram, то можем увидеть, что есть некоторые объявления, которые тоже рекламируются. Вот у людей э, ведет на сайт, э, скорее всего, это Квиз. Не факт, что правда из Московской области, но нам важна именно эффективность такого рода подхода. на марквизе с этим понятно этот блок основной сделан на тильди простой посмотрим также через другой сервис аналитики Большинство в таргете не рекламируется. Посмотрим, кто есть в MyTarget. Так, MyTarget my не видно, чтобы что-то крутилось. Посмотрим. По другим за прошедший месяц. Тоже по запросу ничего не найдено, хотя это. Очень неплохая площадка для этой целевой аудитории, потому что здесь целевуха — это именно люди в возрасте. Давайте также промониторим Google. Посмотрим, кто по Московской области рекламируется в поиске, какие подходы использует. Для этого нам надо воспользоваться инструментом просмотра рекламных объявлений которые встроены в Гугле. Для этого надо перейти в раздел «Инструменты». Предварительный просмотр, диагностика объявлений. Выбрать регион. Вести запрос и нажать поиск. Сейчас мы посмотрим, кто у нас здесь крутится. Moskobelbore крутится у нас на лендинг. Посмотрим, как у них он выглядит. В гугле мы не сможем. Кто бы сомневался, эти ребята, похоже, действительно, лидеры рынка. И сайт у них хороший. И к рекламе они относятся хорошо. Даже есть а, видеовоспроизведение. И квиз сделано на заказ не задешево. Итак. бурение.ру тоже. Здесь присутствует В Яндексе мы, скорее всего, до него не добрались, а тут он есть. Вот этого сайта мы еще не встречали. Но сайт стандартный, и он намного уступает вот этому лендингу проработанному. Так, кто у нас еще здесь есть? На самом деле, несмотря на то, что цена клика не такая большая, Конкуренция тут солидная. Большое количество компаний, частных предприятий, которые занимаются бурением скважин. Плюс смежными услугами. Так, почему-то видео не воспроизводится у ребят. Ну, да ладно. Кто еще здесь есть? Старенький сайт. Но тем не менее он работает. Это уже другие ребята из другого сегмента, который тоже занимается бурением, но вертикальным. Сайт у них, конечно, выруви глаз. Видимо, делали самостоятельно. Но зато есть номер 8800. В принципе, краткий обзор пробежались. А что мы еще можем сделать? Давайте посмотрим, а есть ли конкуренты в таргетированной рекламе ВКонтакте. И если есть, что они используют. Ну, для этого используем точно поиск сообщества по точному ключевой фразе. Посмотрим, что здесь за конкуренция и есть ли тут актуальность размещения. Нас интересуют промо -посты. У нас набралось 140 сообществ по э, Москве. Итак, воспользуюсь этим инструментом чтобы за месяц посмотреть а, рекламу. Итак, поиск промопостов закончен, и мы видим, что промопостов в принципе нет вообще. То есть в этих сообществах они промопостами не продвигаются. Что является ну, либо возможностью пора рекламироваться там, нации узкую целевую аудиторию, которая не такая большая, как в Инстаграме, либо сделать вывод, что этот канал не рабочий. Но если мы возьмем не за месяц, а за большее количество времени и запустим поиск промопостов, у нас есть возможность еще раз оценить в более долгосрочной перспективе. Даем еще пару минут и вернемся к этому. Как видим, более... анализ для... за более длительный период ничего нового нам не принес. То есть, в принципе, в ВКонтакте никто эту тему не продвигает. Это может являться как возможностью, так и предостережением. Но я бы рекомендовал попробовать, сосредоточившись на целевой аудитории 45-65 лет. Хотя эта аудитория больше подходит для одноклассников. И в них тоже можно запустить рекламу. Средний чек этой ниши позволяет. С обустройством скважина выходит от 200 тысяч рублей плюс. Понятно, что есть издержки, но при правильной обработке поступающих заявок по Московской области можно очень много клиентов получить. Как это делают, в принципе, вот топовые конкуренты,